В чем твоя сила, панда? Я люблю вкусную еду. В чем твоя страсть, панда? Ты хочешь вкусно поесть? Да. В чем твое кунг фу, панда? Пельмешки. А может все-таки рванем Фудзи? Давай. Ресторан Фудзи. Сегодня, сразу после кино. Госпийск Ленина 37.